Добрый вечер, Роман. Я участник, участник интернет-канала Ну, Хочу вам задать парочку вопросов. Вот. Ну, прежде всего, хотел напомнить э, про то, что в мае семнадцатого года э, в Москве э, работала миссия МВФ. По итогам своей работы она внесла ряд рекомендаций, в числе которых была пенсионная реформа. Российская Федерация выполнила все рекомендации. Вот такой вопрос. Почему правительство России слепо следует рекомендациям Международного валютного фонда? Ну, знаете, я не думаю, что а, вот, следует слепо. Я думаю, что выполняется полностью все. И если невозможно что-то выполнить сразу, то выполняется с небольшим люфтом по времени. Ну, типа повышение НДС. -а. Вот, mm -hmm. Рекомендовали 2%, повысили до 20%, ну, и, и заметьте, не сразу, там через 2-3, может быть, 4 года повысили на 2%. Подождите еще 2-3-4 года, будет еще 2%, я в этом уверен. То есть просто это, ну, очевидно, сразу вроде как не можем, народ не поймет, что-то сбунтуется, правила не, не понравятся, поэтому делают постепенно даже вам больше скажу, немножко отвлекусь от вашего вопроса. Мне понравилось, вот обратите внимание, может быть, Трамп предложил начать формировать право собственности на различную космическую, не знаю, там, площадь или имущество, что ли, в конце концов. То есть, например, сейчас уже начинают формировать условия для того, чтобы формировать право собственности, например, на поверхность Луны, либо на поверхность Марса. Вот нам это кажется, ха-ха-ха, как смешно. И вот там российский МИД заявил, что все-таки это неправомерно и так, и так и подобное. Но вы задумаетесь. А, ведь звезды уже давно присваивают им чьи-то имена. То есть можно прямо, вот вы можете подарить своей, не знаю, там, а, близкому вам человеку, подарить сейчас звезду, все имени. Это, это уже можно. То есть ну, это, это лет, лет 10, наверное, уже можно. А, в случае с... С Луной я просто забегаю вперед. Сейчас нам кажется это смешно. Лет через 10 американцы себе на группу скупят там, половину Луны. А лет через 30, когда мы туда полетим, нам скажут, а вот вы вот сюда вот не приземляйтесь, не прилуняйтесь. А вот туда ваша темная сторона, там делать что хотите. А здесь нет, здесь все наше, американское. И то, что сейчас мы над этим смеются, а там будет это нормой. И главное, и их законодательство это будет защищать. Это будет не просто поставить под вопрос нашу Лунду или любую другую программу, а с точки зрения законодательства будущего. Кстати, недалеко, 30 лет всего, что-то такого. Советскому Союза столько уже нету. То есть проходит еще 30 лет, и через 30 лет это будет ну, поводом, например, для начала войны. И причем мировое сообщество, и, ну, земли, не поймет нас, если мы с нашим митом вот, там выйдем, вечером что, а давайте мы не будем там что-то где-то как-то там делать, признавать или что-то еще, не поймет. Потому что это будет нормально к тому времени. Mm -hmm. То есть другими словами, американцы создают смыслы и они играют в долгую, а мы этим смыслом с 91 -го года подчиняемся. И если мы не можем чему-то подчиниться быстро, ну у нас об этом типа неприемлемо почему-то, то, ну там пару министров, там, там э, министерства иностранных дел, либо там еще какие нибудь те будут сговорчивые и те будут все принимать. То же самое происходит с МВФ. Сначала сказали вещи какие-то странные, но по конституции мы должны их принять. Кстати, по нашей конституции мы точно так же… вот еще раз. Сейчас американцы создают тренд, через, через 10 – это нормально для всего международного сообщества. И это будет трендом. Это скажет общепризнанным принципом нормы международного права. И по нынешней конституции мы это признаем. То есть мы не просто признаем возможность собственности на лунную поверхность, а мы еще признаем американскую собственность на эту самую лунную поверхность. То есть вот так это работает, работает по нашей Конституции. Еще раз, если нас это не устраивает, нужно э, не столько даже Конституцию менять, хотя это в первую очередь, но это только первый шаг. Для начала нужно изменить Конституцию, а после этого, либо, вернее, ради этого нас сменить Конституцию, необходимо создавать условия того, как мы будем своим умом жить у себя э, в России. После этого предлагать этот образ, этот метод, эту технологию, в конце концов, может быть, идеологию, почему нет, миру. И то, что мы предложим, должно быть настолько привлекательным, чтобы мир-то хотел быть с нами. Чтобы, извините, постсоветские страны хотели с нами войти в единую политическую пространство. Чтобы остальные страны ориентировались на нас, а не на американцев. Вот что мы предложим после изменения Конституции? Посмотрим. Но стоит понимать, что, еще раз, Конституция не сама цель. Конституция – это метод. Это правила игры для того, чтобы в дальнейшем мы бы жили хорошо. Вы упомянули слово война. Вот. Есть мнение, что, так скажем, вся пандемия, которая сейчас формировалась во всем мире, так и на территории Российской Федерации, это проявление Третьей мировой войны, которая была запланирована заранее. Ну, М -м -м. У меня. Я вот, так как я все-таки не нахожусь в центре принятия решений начала Третьей мировой войны, в общем, не в Вашингтоне я сижу, а здесь в России, поэтому мне сложно сказать, насколько это спрогнозируемо, спрогнозируемо, и насколько это по сценарию развивается. То, что историю сети с вирусами для меня лично очевидно, что это Ну, Мы даже на новостных ресурсах публиковали новость о том, что нечто подобное было запрещено в американских лабораториях. По-моему, в 2015 году. То есть значительно давно. А потом публиковалась информация о том, что американцы собирают биоматериал, в том числе русских. Ну, а зачем еще, если не для различных этих исследований? Поэтому то, что сейчас это появилось, это я абсолютно уверен, что это рукотворно. Но я не уверен, что это развивается по какому-то прописанному сценарию, который, знаете, такие вот великие умы там прописали. Вообще все на свете, что здесь заболеет столько-то людей, здесь столько-то, здесь там погибнет, здесь так-то вылечит. Не думаю, я думаю, что это, знаете, разведка боем, что называется. Где-то кто-то запустил по mm -hmm. Сейчас это все используют как возможность. Ну, в первую очередь, американцы, конечно, как запивала мировая политика, они устра... используют это как возможность. Возможность уронить мир экономически, возможность надавить на мир сильнее, где-то выстроить свои новые вертикали, где-то может усилить те возможности, которые у них есть с точки зрения ВОЗ, например. Видите, их ВОЗ уже не сильно устраивает, наказывать. А они не будут из них выходить, они будут наказывать ВОЗ, чтобы ВОЗ работал еще более эффективно с точки зрения их. И, значит, очевидно, с большим вредом для нас. Поэтому то, что американцы используют это как возможность, да Выйдет ли, закончится ли когда-нибудь пандемия? Да, уверен, что закончится. Но я думаю, что эта пандемия реально пересмотрит мировой миропорядок, даже вплоть до того, что будут пересмотрены некоторые границы. То есть, можно ли с этой точки зрения сравнить с третьей мировой войной? Да, можно. Потому что все границы пересматриваются всегда по итогам войн. Будут ли здесь войны э, пересмотрены границы, я в этом уверен. Правда, это будет по-другому. Как бы там через разорение, через там право собственности, что-нибудь еще. То есть какими-то такими, знаете, не горячими методами. Ну и что, в 91 году Советский Союз э, развалили без единого выстрела. То есть не горячими методами добили своих результатов. Кстати, куда более эффективно, чем Гитлер пытался это сделать или там Наполеон. Поэтому то, что нынешнее вот То, что сейчас происходит, это можно назвать третьей мировой войной, я в этом уверен. Вот, и, или там, такой, знаете, моментом максимальной такой конкуренции между нациями, я тоже в этом уверен. А вот как мы из нее выйдем, в каком виде мы из него выйдем, более закабаленными, либо наоборот свободными, это большой вопрос. И сейчас все зависит от нас. Вообще видно, как формируется этот народный гнев, прям вот откровенно народный гнев. формируется. Знаете, как это выглядит? Вот, на мой взгляд. Сначала всех напугали сидите дома, все задумались, угу. особенно предприниматели, такие, знаете, э, мелкий и средний бизнес, такая интеллигенция, то есть э, ребята, которые, ну, креативные, и в конце концов они управляют страной во многом. Э, ну, что называется, на, на, на местах, рабочие места создают, ну, так и подобное. Все испугались, и тут угу. произошло нечто. Э, Владимир Владимирович, Послание, надеюсь, на сознательность граждан, которые задумались, сказал о том, что на местах необходимо губернаторам необходимо формировать условия, исходя из в конце концов того или иного региона, ситуации в том или ином регионе. Но если в каком-то регионе нет вообще заболевших, понятно, что у них там ситуация более свободная, ну, карантин более свободный. А если заболевших много, как в Москве, то там закручивают гайки. Как закручивать второй вопрос? Ну, сам факт, что закручивают. И вот, пример Нижний Новгород, абсолютно средничок с этой точки зрения, может даже э -э, ниже, выше среднего с точки зрения свобод, которую губернатор предоставил. Ну и что, смотрят сейчас на улицу, народ гуляет везде, то есть все задумались о чем-то, а потом вау, халява, лафа, можно, все побежали. Вот я уверен, что начиная, вот ну, сейчас все уедут, а вот в воскресенье как все перекроют, чтобы сдачи своих не возвращались, в конце концов, действительно карантин соблюдали, может понедельник. И начнется вторая волна вот этой вот э, вот этого, что называется, кнута, который будет народ воспитывать, mm -hmm. идти и узнавать, что нужно сделать, чтобы этого не было. Я понимаю, что это через некий карантин, через лишение задуматься. а зачем вообще так? А почему вообще это нужно делать при помощи там ВОЗ, а не МЧС? Почему армия имеет право помогать кому-то за рубежом и а не может помогать России? Ну, по крайней мере, мы видим, что ей приказа нет, она с радостью. Приказа нет, приказа нет. Почему? Потому что система работает. Uh -huh. То есть почему, почему у нас могут помогать гражданам, сотрудникам, там запрещают, увольняют, там что-то еще, какие-то нюансы, а собственникам малого и среднего бизнеса не помогают никак. Ну, эти вот меры поддержки, которые есть, они такие. Ну, как бы они не позволяют выжить, они позволяют мягче упасть в целом, uh -huh. уверяю вас, будет, будет скорее так, вот эти, с банкротством, с, с кредитами, или те же самые кредиты. Взяли кредиты и сказали, что можно получить на строчку, если у тебя кредит, там, то ли на 600, то ли на 800 тысяч. Это на что? Ну, ну, откровенно, давайте говорить, это на что? Это Любую среднюю машину возьмите, которая продается, даже недорогую, но она под миллион стоит. Ну, то есть кредит уже больше, все, уже уже не сможешь. А если это, пусть как минимальный внедорожничек, небольшой джип, паркетник самый простой. Уже миллион двести. Все, опять не получается. Какие-то полумеры, на которые, смотрю, сегодня, к Единая Россия предлагает ну, уже их расширить. Просто сама суть. Есть некий хаос. И этот хаос идет из а, а, Всемирной организации здравоохранения. Они верховодят этим хаосом. И вот сейчас граждан России, которых снова загонят домой с большей силой, когда они будут искать выходы, вот им необходимо найти, не для себя принять решение, что не готовы идти на изменить срочные изменения Конституции законным путем, Ну, в рамках okay. э, тех изменений, которые говорит Путин. И в этом выход извините из дома. Хочешь выйти из дома – меняй Конституцию. Хочешь, чтобы твой бизнес спасли либо у тебя была было заработать – меняй Конституцию. Хочешь, э, я не знаю, чтобы образование в России было нормально – меняй Конституцию. Вот он, выход. Вообще на все вопросы. А все эти ВОЗы, консалтинг-компании и МВФ и так далее, они вообще нам не нужны. В конце концов, если что-то есть хорошее, мы возьмем это, почему нет, скопируем, копировать же мы можем. В любых случае заплатим за интеллектуальную собственность. Это же не то же самое, что вообще на прямой исполнять эти рекламы. Поэтому, мне кажется, ситуация, которая сейчас есть, она может быть, и я очень надеюсь, что будет использована именно для освобождения России. Отлично. И такой вопрос, когда все-таки, вот упомянули слово ну когда планируется провести данное мероприятие? Все-таки либо будут ждать, пока народ созреет, либо это объявят официально, или посредством голосования, которое хотели организовать 22 апреля. Вы знаете, я не верю в дату 22 апреля, и, честно говоря, не сильно поддерживаю, что нужно давить именно на этом. Просто вот сейчас вот видно, как в ноде пошло, ну, про нот скажу, Первый очередь конечно, рассчитываем ну, в рамках нашего общения, исходя из этого. А вот, а, многие, многие начали говорить о том, что надо провести 22 апреля по-любому предстоит. Вот, соратники, поймите правильно, ключевое слово не 22 апреля. Честно говоря, когда, все равно, когда он будет 22 апреля, либо 22 мая. Ну, желательно не дольше, я имею в виду, вот в скорой перспективе все равно. А может, 9 мая? Почему нет? Что, кто-то против 9 мая, сомневаюсь. А вопрос не в этом. Вопрос в том, чтобы был лебез. Ведь ставится вопрос, вообще поставили вопрос, вообще его переносит, или вообще отмене. Кто-то говорит, что нельзя ни в коем случае идти, потому что там какие-то обновления, сроков, что-то еще. Вообще не об этом. Хотя, про лении сроков не забывайте, что это важно. Важно с точки зрения убрать эффект хромой утки, чтобы э, олигархи не ставили ультиматум президента. Они уже начали это делать. Он эти юмаши всякие начали говорить. Его не будет, поэтому договаривайтесь с нами, кто будет дальше. Мы сейчас поставим mm -hmm. нового президента, и будет все вот так. Это их рассуждение. Вот чтобы такого не было, ни в обязательно нужно убрать момент о, о, об ограничении сроков. Еще раз, не потому что Владимир Владимирович пойдет дальше, я как раз думаю, что он скорее всего не пойдет, но возможность такая должна быть для того, чтобы убрать эффект вот, сваренного генерала или храма утки, которые олигархи уже начали делать. Но это так, к слову. А не обнуление, которое там включат по телевизору. Но ключевое, что сейчас необходимо начать требовать а, именно срочного а, плебицида со словами, что да, вот хочешь выйти из дома, проводи квалифицированную реформу, то есть это направлено даже не на то, чтобы подтолкнуть Владимира Владимировича. Но в этом плане ну, как движение к как организации не совсем корректно это делать, потому что он наш лидер, и все-таки мы на него ориентируемся. Поэтому мы можем показать нашу силу, но наша сила и так понятна. Но мы же знаем, сколько у нас ответная численность, мы знаем, сколько у нас людей проголосовало, подписи поставило там, порядка двух миллионов человек, и сколько сдано подписей. То есть сила и так понятна. Ключевое, на что мы рассчитываем, mm -hmm. на кого рассчитана вся эта акция, это на людей, которые сейчас в интернете ищут, что делать. А тут одна mm -hmm. фотография у одного его товарища там, в социальной сети. Другая фотография, третья. И ключевое слово еще раз на этих фотографии должно быть. Плебисцид. То есть, выход плебисцит, а не выход 22 апреля. То есть плебицид да, должен да, да. быть, с... я стоял в пикете, суверенитет, плебицид срочно. То есть, срочно сейчас все он нужен. Но может быть не uh -huh. 22 апреля, может быть, 23, а может быть, 9 мая. Но как можно быстрее народ российского созревайте, и давайте требовать проголосовать. Требовать право голоса, дать возможность проголосовать, это ключевое. Вот, опять же, пользуюсь случаем, нашему самого разговору, поэтому хотел бы вот здесь расставить эти маркеры ключевые в плакатах. Еще раз, товарищи, акцию продолжаем, публикуем, народ созываем, информируем, информируем, в первую очередь, на плебисцит. Как можно, больше, как можно быстрее, потому что это важно, и важно не сейчас. Оказывается, волна народного гнева. Может быть, кстати, праведного. Формируется. Mm -hmm. и ее сейчас нужно обуздать. Если сделаем это не мы, сделает кто-нибудь другой. И еще раз говорю, ключевое не в дату, бьем, направляем mm -hmm. в волну, а в срочность необходимости вообще этого действия. И тогда, дай Бог, он Может быть, зайти в эту дату. А может быть, в другую. А может быть, например, 9 мая. Я бы очень хотел, чтобы вам прошла 9 мая, например. Хотя, если раньше. Mm -hmm. буду... Чем раньше, тем лучше. Ну, что, или, Роман. Или, или 1 мая, например, прекрасная дата. А какие там солидарности с трудящимися? Что там трудящиеся дома сидят? Десять трудящихся там, у которых, ну, у которых там прихмахерские, я не знаю, зубные врачи и все остальное. Они что, дома сидят? Ну давай солидаризироваться, объединяться 1 мая, да плюс все. Я за. Все. Ну, хорошо, Роман. Благодарю большое ну, за комментарии. Будем работать дальше и изучать людей о данных мероприятиях. До свидания. Благодарю вас.